Канале УТР новости в студиана Костюченко. Здравствуйте. Президент Виктор Янукович совершил двухдневный визит в Москву. Накануне глава украинского государства принял участие в заседании межгосударственного совета Евразийского экономического сотрудничества. Также Виктор Янукович встретился с лидерами стран участниц дружества, в частности с премьер-министром Российской Федерации Владимиром Путиным. Говорили о торговом сотрудничестве. Виктор Янукович ответил, что интеграционные процессы чрезвычайно важны для сотрудничества двух стран. В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что торговые отношения между Украиной и Россией значительно углубились за последние годы. Интеграционные процессы, о которых мы все время говорим, очень важны, особенно секторальные, в тех секторах экономики, в которых... Мы с вами достаточно поработали, чтобы сейчас создать эффект синергии от объединения в этих направлениях. Это и вопросы атомной энергетики, сыревой подготовки сырьевой базы в этом плане. И в целом вопросах энергетических. Мы значительно превысили до кризисный уровень торгового оборота. У нас в 2008 году было 40 миллиардов, а в конце прошлого года уже 50 миллиардов. Было. Это очень хороший темп, и, конечно, нам нужно его поддержать. Я очень рад, что у нас есть возможность с вами отдельно встретиться, поговорить о том, что сделано, и намерить перспективы развития наших отношений на ближайшие перспективы. Кроме того, на встрече звучал вопрос зоны свободной торговли в рамках СНГ, Владимир Путин предложил президентам соседних стран России и Украины синхронно подписать закон о ратификации соглашения. Он сообщил, что российская сторона планирует завершить ратификацию документа уже на этой неделе. Виктор Янукович отметил, что Украина также идет по этому пути и вопрос будет решаться. Напомним, договор о зоне свободной торговли был подписан в октябре прошлого года. Он призван обеспечить эффективную торговлю на пространстве СНГ и по способностям интеграции в ВТО. Кроме того, он заменит действующие торговые соглашения между странами СНГ. Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Харшковский заявляет, Украина заинтересована в любой интеграции, которая касается экономической плоскости. Правда, подчеркивает, это касается только взаимовыгодных соглашений. Вопрос участия Украины в таможенном союзе давно волнует основных экономических партнеров нашего государства. Но пока он все еще остается открытым, говорит первый вице-премьер-министр. Нас интересует, безусловно, любая форма интеграции, которая касается экономической плоскости. У нас есть ряд оговорок. Вы знаете, что мы не участвуем в тех проектах, где есть решения по созданию или передаче полномочий, или созданию наднациональных органов. Это изначально наша позиция, поэтому мы эти решения не подписывали. Все, что касается а, любых других вопросов, где такое сотрудничество может иметь для Украины положительное значение, мы, безусловно, присоединяемся и работаем в этих направлениях. Они абсолютно разные, от инновационной деятельности до культурных мероприятий. Тем не менее, мы считаем, что с нашими соседями нужно всегда поддерживать добрососедские отношения. А в этом плане, безусловно, те проекты, которые опять-таки идут на пользу, прежде всего, государства Украины, мы всегда будем поддерживать. Премьер-министр Николай Азаров недоволен уровнем украинских зарплат. Предприниматели, по его словам, обязаны платить нормальную зарплату людям. А это, в свою очередь, поспособствует увеличению поступлений в пенсионный фонд. Об этом он заявил на заседании по случаю 20-летия Украинского союза промышленников и предпринимателей. В то же время глава правительства отметил, что знает все проблемы предпринимателей, где на первом месте высокие налоги. Азаров пообещал постепенно снижать нагрузку на бизнес. Также премьер добавил, что за последние два года был существенно снижен налог на доход. Кроме того, успешно работает автоматическая система возврата НДС, а процесс создания предприятия занимает от одного до трех дней. Премьер-министр пообещал, что уровень инфляции в этом году не превысит 5-6%. В прошлом году, как вы знаете, мы имели примерно 4,6% потребительской инфляции. Сейчас задача – это снижение ставок по кредитованию в промышленности. И об этом мы неоднократно говорили, но в этом году, поверьте, будет решительный перелом достигнут. Если мы удержим инфляцию на уровне 5-6%, значит ставки, учетные ставки по рефинансированию банка снизятся, и снизятся, естественно, ставки по кредитованию в промышленности. Стоимость лекарств в Украине необходимо жестко контролировать на государственном уровне. Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров на заседании по развитию системы здравоохранения. Глава правительства поручил профильному министерству выдвинуть свои предложения относительно ценообразования в фармацевтической сфере. По его словам, медицина перешла в разряд бизнеса, а бесплатную помощь получить стало почти невозможно. Ситуацию необходимо кардинально менять, говорит Николай Азаров. А министр здравоохранения Раиса Богатырова убеждает премьер-министра. Уже подготовлено два проекта, которые позволят ввести доступные цены на медпрепараты. Они заработают в мае-июне текущего года. Здесь недопустим формализм, необходимо сформировать единую комплексную систему государственного регулирования цен на лекарства. И в кратчайшие сроки мы должны вернуть людям чувство защищенности. Сегодня обрабатывается проект постановления кабинета министра по внедрению референтных цен, ценообразование, возможного механизма реимбурсации на медицинские препараты лицам, которые будут получать установленный список медпрепаратов в аптечной сети. Два пилотных проекта запустят в мае-июне этого года. Первый по определенным видам медпрепаратов на лечение гипертонической болезни, а также проект лечения разными видами инсулинов диабетических больных. Все опасные отходы с территории Украины будут вывезены в 2012 году. На эти цели с госбюджета выделят 25 миллионов евро. Еще 7 профинансируют регионы. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злачевский. Кроме того, в этом году значительный акцент будет сделан на ограничении использования полиэтилена в системе розничной торговли и запрете фосфатных моющих средств. Ожидается, что соответствующие законопроекты правительство разработает уже к лету, а осенью их рассмотрит Верховная Рада. Экологическая ситуация в мире ухудшается, экологи отчаянно борются за чистоту. За последние два года с территории Украины было вывезено и уничтожено около 33 тысяч тонн опасных отходов. Это почти 1500 грузовых вагонов. Всего за последние два года за пределы Украины было вывезено на обезвреживание опасных отходов целых 6,7 раза больше, чем за всю историю Украины. Нами запланировано закончить вывоз пестицидов и гербицидов, непригодных оставшихся со времен Советского Союза, в этом году полностью со всей территории Украины. Экологи радуются, за последние годы в Украине увеличилось количество природно-заповедных фондов до 31 объекта. Их общая площадь составляет почти 6% от всего государства. В прошлом году, на содержание природно-заповедного фонда мы выделили более 30 миллионов гривен, а в этом году 70. Поэтому на эти деньги будет приобретаться техника, которая позволит бороться с пожарами, которая позволит правильно следить за лесом. Болезненным остается вопрос бездомных животных, хотя и в этом деле уже есть положительные сдвиги. На строительство приютов и мобильных клиник по стерилизации государство уже выделило средства. Кроме того, за жестокое обращение с животными нарушители будут наказывать в соответствии с законодательством. Юлия Война, Екатерина Сметана, Максим Росомахин. Новости УТР. В следующие два месяца украинцы будут выбирать национальное блюдо номер один. Конкурс Смоку страна должен определить, что больше всего любят наши соотечественники от Карпат до Черного моря. Украинское меню во время проведения футбольного чемпионата Евро 2012 предложит иностранным гостям. Главное блюдо будут выбирать из десяти предварительно отобранных аутентичных украинских рецептов для итальянцев блюдо номер один пицца для японцев суши а вот украинцы со своим до сих пор не определились примерное национальное меню состоит минимум из десятка позиций борщ холодец пирожки вареники дерны сало колбасы выбрать самое самое просто невозможно если посмотреть список, все блюда любимые – и борщ, и холодец, и сало, и деруны. Я с большим удовольствием отдам предпочтение и борщу, и салу, и дерунам, и вареникам. Впрочем, сделать выбор необходимо, уверены организаторы, чтобы было что рекламировать иностранцам. Мы анализовали... Мы проанализировали, что есть молодежь. Пришли к выводу, что в возрасте от 15 до 24 лет в основном едят суши, пиццу, еду из фастфуда, и в основном потому, что это якобы модно. Наша задача показать, что украинские блюда – это круто, вкусно и питательно. Блюдо номер один украинцы будут выбирать на протяжении двух месяцев на сайте taste.com, после чего будет окончательно сформировано украинское меню, которое будет представлено в сети ресторанов, партнеров, конкурса и в городах, принимающих футбольный еврочемпионат. Анна Золотаревич, Юлия Война, Надежда Дворенчук, и Гончар. Новости УТР. Это последняя информация на сегодня. До встречи на телеканале УТР.